Всем привет! Вы на канале VNG Билд House. Впереди дачный сезон, подходит пора огородника. И нам с вами нужно подготовиться к посадке рассады. Не беда, если у вас нет огорода или сада. Можно вырастить себе зелень, помидорчики, огурчики на подоконнике. Для этого мы с вами должны сделать 4 пункта. Первый – это дезинфицируем землю. Или подготавливаем землю к посадке. Второй пункт. Делаем общий посев. Потом заботимся о нашей рассаде. И производим раскипировку сиенца в отдельные емкости. Но обо всем по порядку. Сегодня мы поговорим, как продезинфицировать землю. Итак, сегодня 27 января и у нас на дворе зима. Земли у нас с вами нет. Нам нужно ее купить. Земля стоит дорого и недорого в наших мешочках или пакетах она продается. Я вам рекомендую брать любую землю, независимо от производителя. Потому что то, что мы сегодня с вами сделаем, вам поможет вырастить здоровый урожай. Хочу рассказать о своем опыте печальном, когда я еще первый год занималась огородничеством и думала, что все это легко посадила себе растения. Семена Они у меня выросли очень красиво, вытянулись, а через 2-3 дня они начали просто загибаться. Было непонятно, что происходит, от чего это происходит, и было очень много мошек, насекомых. Для того, чтобы не было болезней или каких-то мучков, паучков, и у вас рассада росла хорошо, нужно сделать то, что сегодня мы с вами сделаем. Итак, присоединяйтесь, поехали! Итак, у нас с вами есть два способа. Первый это в микроволновке и второй в духовке. Мы с вами начнем с моего любимого способа обезраживания земли в микроволновке, что вам понадобится, ну, чтобы у нас было чистенько. Можно любую какую-нибудь пленочку. Дальше подготовьте себе перчатки, ножницы. Подготовьте себе ложку, по Пакеты полиэтиленовые и зубочистку или какую-нибудь палочку. Ну что, поехали. Что мы с вами сделаем? Начнем мы с земли. Я взяла еще раз говорю, это не реклама. обычную землю, любую. Потому что мы все равно потом будем... Удобрять наши саженцы в дальнейшем. Но пока этого не нужно делать, потому что в семенах находятся питательные вещества, которые сами по себе обеспечивают рост и развитие саженца молодого сеянца. Так, смотрите, что мы с вами сделаем. Одеваем перчатки. Так, поехали. Берем пакет обычно прозрачный, можно не новый. Вот, чтобы было удобно, я ложечкой да, накладываю. Вот. Ну, конечно, это может быть долго. Можно сделать и не так, а сразу вот так потихонечку и поехали. Вот по, зато будет у вас правильно и быстро. Вот. Вот. Я сейчас вам покажу на немножко, например, мне нужно подсадить, ну там немножко, да? Вот вы высыпали? Я думаю, достаточно такая вот, вот. аккуратно. Вот видно вот так. Что, ничего не упало, а. да? да. Итак, мы, так, смотрите, сделали. Дальше мы с вами завязываем пакет. Воздух можно. вот можно. Завязали. Берем нашу зубочистку. И в разных местах прокалываем. Для того, чтобы потом воздух выжим. Вот. И ставим в микроволновку. Это быстрый очень способ, когда надо немного. И ставим микроволновку максимально. Смотрите, да? И на где-то вот одну минуту. Можно две. Так, дальше у нас там земелька прогревается. Так, хорошо. Вот мы с вами прогрели. Вытаскиваем землю. И дальше вот так вот руками, прям пар будет такой вот запах земли. Да, ничего страшного. Помяли, для того чтобы все, все там букашки наши, насекомые нам ненужные болезни погибли. И ставим еще раз на минуту. Можно на две. Если вы почувствуете, что земля не прогрелась поставьте, чтобы прямо она была горячей. Итак, посмотрите, давайте выключаем. Прошло где-то минутка, можно 2-3 минутки на ваше усмотрение, чтобы, смотря какой у вас объем, пакетик у нас, видите, запотел немножко. Мы уже два раза это сделали, да? Все, что мы делаем дальше? Дальше у меня есть очень красивый, хороший пакетик, очень удобный. Для всех этих да, целей, чтобы потом можно было аккуратно, комфортно, чтобы вам это доставляло удовольствие, с удовольствие. Я вот так пакетик вот сюда еще делаю. И высыпаем землю. Она у вас остынет. И после полного остывания вы можете приступать уже к посадке к ваших семян вот. это уже в другом виде я покажу как я это делаю чтобы у вас все было хорошо и правильно так, все отлично, вот у нас с вами все аккуратненько Земель у вас аккуратная, потом мы ее накроем и она у вас будет остывать так, второй способ у нас с вами Видите, это совсем занимает немного времени. Да, нужно с этим повозиться, чтобы у вас было все аккуратненько. Но зато у вас будет хороший потом урожай. Вы не будете бояться. У вас эта рассада будет прямо на глазах расти, Только если будет, конечно же, правильный уход на ней. да, если у вас это полив. И так далее. Температура, вес. Ну, первый этап у вас такой. Это недолго. Берем фольгу. Высыпаем вам нужное количество. Если вам нужно побольше земли, выспать побольше. Два можно крупнее. Делать. Вот так. Аккуратно. Все. Сделаем так. Угу. Мне пока будет достаточно. Когда у вас останется вот здесь мало, можно прям в этом пакете. Я когда-то боялась, думала, там будет бах, взорвется, все. Нет, почему? Все хорошо. Вот так вот там осталось, и прям туда дырочки опять сделайте, завяжите, и вперед на Там все у нас с вами чистенько. Так, здесь немножко нужно земельку. Приятно зимой земельку. Вот. Все, ребят, вот так сделали. Итак, теперь ставим в духовку. И закрываем и ставим на 200-250. Ну, я поставлю где-то на 200. И включаем духовочку снизу и сверху. У меня тут греет. Все, теперь ждем 10 минут. После этого опять перемешиваем ложечкой нашу землю. И ставим еще на 10 минут. Итак, ребят, прошло 10 минут. Вытаскиваем аккуратно горячее. Так, ставим. Берем, держим ложку. Видите, как пахнет земля землей. Аккуратненько перемешиваем. Вот, вот это уже класс. Все, все будет у нас хорошо. Так, перемешали аккуратно. И ставим обратно еще на 10 минут. Отлично. У нас с вами прошло еще 10 минут. Я думаю, этого достаточно. Надо взять вторую, будет ой-ой-ой, горячо. Вытаскиваем. Вот. И дальше ждем, пока остынет. Потом берем наш ящичек и осыпаем ящик. И накрываем пленочкой. Ну, например, любым пакетом. Или пленкой. Так, дальше мы с вами все это аккуратненько. И следующую партию можно будет нажать. Дальше делаем. Так. Аккуратно. Да, немножко придется повозиться, зато потом спокойненько можно будет наблюдать, как растет ваша рассада. И забыть о проблемах на недельку-две. Пока дальше нужно будет удобрять, поливать. Но это другая история. Смотрите, подписывайтесь на наш канал. Будем показывать. Дальше мы с вами будем производить общий посев. Вот. А сейчас это все у нас с вами зак заканчивается наше видео. Закрываем, открывает земля. Все, до новых встреч. Всем пока.